Всем привет! Звезда российского телевидения Евгений Петросян впервые вывез молодую жену Татьяну Бруханову на отдых в жаркие страны. Выбор пары пал на Дубай. Там они поселились в престижном местом отеля на знаменитом своей необычной формой острове Пан Джумейра. Об этом стало известно благодаря Инстаграм, где артист и его избранница опубликовали свежие снимки вот я и на пляже. После напряженки, говорят, это полезно. Расслабон. Подписал одно из фото Евгений. В кадре он лежит на пляже, демонстрируя еще не загорелый торс. Однако такая откровенность не очень понравилась некоторым пользователям. Отпуск Евгения и Татьяны в Дубае совпал с празднованием дня рождения молодой жены-сатирика. В честь этого события девушка поделилась с подписчиками снимком с местного пляжа. В кадре 31-летняя спутница-юмориста позировала в темном слитном купальнике с глубоким декольте, образ завершили темные очки и соломенная шляпа. «Мне 31, я счастлива», – лаконично подписала снимок Татьяна. В комментариях пользователи осыпали девушку комплиментами и добрыми пожеланиями. В Дубае они с Петросяном поселились в одном из самых дорогих отелей на острове палм С балкона их номера открывается вид на Персидский залив. Татьяна признается, что безумно рада отпуску и просто обожает этот солнечный город.